Живите от души, и дай вам Бог, Пусть все, что вы задумали, случится, И ни один из дней не будет плох, И было бы всегда к чему стремиться, Но только не на зло и не во зло, Чтоб зависти не тыкали иголки, А беды не давили на крыло, Какой бы жизнь ни представлялась колкой, Другой не будет. Жаль, что поняла и приняла Эту мудрость поздно, Что надо бы беречь, не берегла, Не относилась к нужному серьезно, Прощать училась долго И души часов немного уделяла в спешке Давала греться на ушах лапше И дурочка сердилась на насмешке А надо было жить И в мелочах не зависать И обходить преграды Сказать где надо где-то и смолчать Да многое чего бы было надо Но так все и бывает Никому с рождения не дается ум и опыт И обретать их нужно самому и самому по всем дорожкам топать. И дай вам Бог на них не заплутать, Жить от души, а не существовать».